Здравствуйте. Вот молитвы на сон грядущим перед тем, как ложиться спать. Вот постепенно сейчас понемногу читаю. Сейчас уже полностью все прочитываю. Не прочитываю, так по несколько за вечер. И из утренних тоже. Принципе, будто, вот. Молитвы святого Иоанна Дамаскина. Владыка, человеколюбче, Неужели мне одр и гроб будет? Или еще ище окаянную Мою душу просветивший днем? всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные. Твой же Творя не предстаю Тебе, Господа Бога. Моего его всегда прогневляю и предчувствую Твою Матерь и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вем оба, Господи, яко недостоин есмь, ас, есть ни Твоего, достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, ащи Его праведника, спасевший, ничтожи вели, и Ащи чистого, помилуешься, ничтожи дивно, достойный, в суть, милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, а всем яви человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей, ни злаголани, ни благости и милосердия». И яко же хочешь, устрои мне вещь, просвети очи мои Христе Боже, Да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепився на Него. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Заступник души моя будь. Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного с поим сердцем и усты, Богородицу сию исповедающую, яковы истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно. Знаменую себя крестом и читаю молитву Честному Кресту. Да воскреснет Бог, и расточатся в рази Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, и да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и веселье глаголющих «Радуйся, причестный, и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силою на Тебе, пропятого Господа нашего Иисуса Христа» и даровавшего, а, отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кре... крести Господень, помогаемый со святой... Что это? Помогаемый со по святой Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Или кратко. То есть может, это можно также знаменовать себя крестом и говорить «Оградимя, Господи, силою честного и животворящего этого креста и сохранимя от всякого зла». Что еще есть? Вот еще молитва. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении». Я живу дни и в ночи, я жива умею помышлений. Все нам прости, якоблак, и человека любит. Ну, что можно молитва? Ненавидящих, а обидящих нас прости. Господи, человека любче, благотворящим, благосотвори братьям и сродникам нашим. Дару я же к спасению, прошения и жизнь вечную. Немощих в посети, исцеление, даруй. И же на море управе. Путешествуем, Путешествующим служащим, лужащимо а милующим нас грехов, оставления дару, за позедов, чтоб нам недостойно молитвы, если они по милу позелит и взялись те, по имени Господа между турских деда, вот. по имени Господа отец удачи наших упокоит и держит посещает всех итатвы, по Господи, братья наших племенных, избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих, просветы в церквах, и дашь им я же подпасение и прошение, и ревень Помяни, Господи, нас, миленький, грешных и недостойных прав Твоих, и просвети нашим светом разума своего и настави нас на сведе заповедей Твоих, молитвами воды, Владыческой Нашей Богородице и Преснодезом Марии, и всех святых, я по и Аминь. Вот еще тут есть. Не знаю... Хватит видео, нет? Я потом все равно дочитаю. Исповедование грехов поздненное. Исповедуйте Господу Богу моему и Творцу во Святей Троице, единому славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи я же содеях во все дни живота моего. И на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни, и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, едением празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, обританием осуждением, небрежением, самолюбием, многостижанием, хищением, неправдоглаголанием, свернопривычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязаниями и прочими моими грехи. душевными в купе и телесными ими же тебе, Бога моего и Творца про гневах. И ближнего моего о неправдовах. О сих жалея, вин на себе тебе, Богу моему, представляю. Имею волю, каятисья. Дочью, Господи Боже мой, помази со слезами, смиренно молюте, пришедшая за крешение мое, милосерден твоим. прости ми, и разреши от всех. всех. Я же злой голок пред тобой, я коблак и человека любит. Есть, когда отходишь ко сну, проноси куда засыпаешь, можно на наизусть выучить перед сном. Я думаю, я так могу сразу не вспомнить или заснуть случайно раньше времени. Не успеть прочитать про себя поэтому про себя значит, не вслух, как бы. Но это просто можно прочитать на всякий случай на ночь и Вот. Врутся твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю Дух мой. Ты же меня благословит, ами помилуй и живот вечной даруме. Аминь. Вот, и тогда можно уже, мне кажется, канал ночь не произносить. Там уже когда свет выключаешь спать, ложишься, просто уже заранее прочитать и все. Просто перед сном приготовиться. Так, закладку. Тут я до конца прочитала. Поэтому надо, где у меня закладка-то на сум-то в грядущем лежала это что ли ну тогда положу начало опять буду опять сначала читать следующие так по несколько штук читаю чтоб наверняка хоть поскольку не успевать, это все не всегда есть возможность почитать не всегда все такие числа где-то тут я утренни то докуда сегодня зачитывала вот вроде где-то где-то до сюда вот а это вот я тут Молитва о живых тут а умерших тут. вот о живых тут о живых это вот за усопших за усопших тут за живых вот тут начальники благодеятелей, тут вот родственники вот тут тоже за родственников тут вот за тех кто в церкви у нас ходит на собрания Написали список списку, как мы Те, кто в церковь, в нашу группу ходит. Потому что новенькие там у нас есть, кто тоже не ходит нам. Вот, вот так. Это когда молитвы живых тут. Тоже понемножку читаю утренние. Списал мы еще всякие где тут? Вот, например, молитва живых, и тут написано, например, отец духовен, который крестил, например, отец Александр, да, крестил, родители их настали в землю, тут родников, это родственники, начальник, родители, это руководители на прежних, на перечных работах, вот, всех посланных христиан просто, может, вспомните, с кем общаетесь, может, с другим а в Сухшех тут -то тоже есть, родители, наверное, если умершие, произносите, вроде живые, слава Богу, тут родственники, из руководителей кто-то умер тоже, вот именно можно из вспомнить, там записать на бумажку, потом прочитывать и тут вот, все прославлены, тоже можно каких-то людей тоже назвать таких, из тех, кто из тех умерли, помнить и потом так дальше дочитывать. То тут более длинные живых тут тоже предлагают в каких местах поклона-то, головой либо там туловищем склоняться, уж как у вас сил там хватит. Вот ну, это тоже всякие есть. Те в каких-то местах тут не написано, где имена, в принципе, догадываться надо по смыслу. К примеру, власти и войны, значит, про руководителей тут. К примеру, что тут? Ну, про священников, может быть, каких-то священников вспомнить. Вот отец в он тут написано, вот родители тоже написано, тут тоже родственников он называется так, а вот если всех остальных, то это где тогда? И вся ближние рода моего, может быть, и други. Ну вот тут тоже можно знакомых на родственнике вспомнить. Тут уже дальше просто прочитать. О усопших тоже тут можно догадаться. Тут родители, если умерли, имена называть родственников. Вот про всех этих православных тоже, там всех остальных можно. Мне кажется, тут вот про что тоже то умерших, вот, и вот можно в конце вот окончания, мне кажется, по читать штате окончания в конце хотя советую это все читать, или хотя бы по несколько я стала по несколько подряд сколько хватит это терпение о живых а умничек каждый день читаю тут остальные понемножку и вот насломляюсь то уже по несколько читаю вот решила что вот можно еще исповедание грехов повседневное читать и вот, когда отходишь ко сну, тоже понемножку почитывают. Ну и вот это вот не помешает, мне кажется. Ну вот, если просто на свой взгляд, как считаю, если нет, лучше уж понемножку хотя бы прочитывать, мне кажется, молитвы, чем вообще никакой не прочитать днем. Хоть, хотя бы одну какую-нибудь, хотя бы вот. очень наш, вот этот вот, наизусть, помнить себя про себя, молиться не успеваю негде читать молитвы, Богородице в Радуся тоже молитвы -то можно читать, Ну кто верующий, тот поймет, кто атеист там, или сатанист, там. конечно, они против того, чтобы люди верили в Бога и могут враждебно относиться, там всяко надсмехаться, почему-то задираться, но я так терпеливо отношусь, тоже стараюсь не реагировать конечно пойдут нужно опять комментарии наверное что если я работаю преподавателем то мне стыдно быть верующим там или если веду математику то мне тоже стыдно там я так не считаю и преподаватель много верующих у ученых было всегда Дьютон был верующим я не считаю это плохим ну и никого не верить тоже хорошо главное тоже если еще быть не убийцей там и не каким-то злодеем, это еще более-менее терп... терп... терпеливо, еще нормально. Не знаю, что крестик ношу, пока меня за это не уволили, за то, что крестик ношу, пока никто за это не наказывает, не заставляют снимать, ну подразумеваю, что может когда-нибудь начальство просит, ну там буду решать, что делать, потому что либо снимать, либо... Просто другую работу искать. Считается, что хорошо бы с крестиком ходить с крещеному. Некоторые считают, что и крест сильно не поможет. Главное, что крещеный. Но Мне вот хочется ходить с крестиком, которым я крестилась. Вот, с этой крестилась. Бабушка подарила мне как-то. Я его ношу. У меня есть серебряный еще. В 7 или 6 клас я подарил серебряный. это золотой баба не мне подарила. Тянали серебряный. С ними хожу по очереди. Ну, чаще с золотым. Надеюсь, меня никто не убьет за то, что у меня золотой крестик ночью. Денег много вы на нем не сделаете, сразу говорю там весь это а совсем немного за это немного денег дают так что не советую вам <свят> связываться с законом ну не будем об этом я думаю этого не надо бояться вот я об этом даже не думаю. Вот люди, ну, ладно, спасибо, кто меня слушал. До свидания.